мы сегодня приехали в гости к одному очень интересному человеку. это маркетолог номер один в украине этот человек грёбаный артемий лебедев только здесь этот человек делает в бизнесе душу он занимается брендингом это компания fedriff.com добро пожаловать Приветствую! Привет, расскажи, пожалуйста, вот в твоей презентации я видел о том, что вы создаете бизнесу душу, да, или как, как, как, как вы говорили, да? Бренд – это душа бизнеса. Это душа бизнеса. Вот расскажи, да. почему ты так считаешь. Ну, если очень коротко, то я вообще делю все бизнесы на две части, на две группы. Есть бизнесы, грубо говоря, баблорубские которые люди делают для того, чтобы просто срубить бабла и как можно быстрее куда-то убежать. А есть бизнесы, которыми они живут и которые э, успешны, потому что кто-то вложил туда свое сердце, кто-то вложил туда свою энергию. И на самом деле потребитель, абсолютно не понимая почему, но это чувствует. И я уверен, что «вложить душу» — это инвестиционный термин. Если вы да. ее вложили, то это вернется. Многие думают о том, что брендинг — это про какие-то очень крупные компании. Нужен ли брендинг малому и среднему бизнесу, например, и может ли это повлиять реально на результат? Бренд — это то, что о тебе думают. На самом деле, мое любимое определение, что бренд — это эмоция и маржа, которую люди готовы заплатить за эту эмоцию. Да. Если хотя бы один человек о тебе думает, то бренд уже существует, и он, он не обладает. принадлежит тебе. Он принадлежит тем людям, которые тебя знают, которые тебя любят или не любят, наоборот. Да. Люди вынуждены использовать бренды для того, чтобы выделяться, для того, чтобы отличаться. Это просто инструмент конкуренции. Есть сейчас две стратегии. Есть цена и есть ценность. Если да. цена, то ты должен быть условно крупной ритейловой компанией, которая за счет масштаба может оптимизировать свои расходы, бороться со своей себестоимостью. Но цена – это конкуренция за право быть чуть-чуть более голодным. Я не готов в эту игру играть, и поэтому мы всегда работаем с компаниями, которые выбирают другой путь. И мне очень нравится выражение одного нашего бразильского коллеги, который говорит, что секрет успеха в современном бизнесе очень прост. Ты должен думать как маркетолог, действовать как айтишник, а вести себя как комик, то тогда у тебя а все... А комик событи... это что значит? Ну вот как ты. <с2> <с2> <с2> ну, я имею в виду, как Быть человек, публичным. конечно, как человек, который не стесняется привлекать внимание, как человек, который не стесняется удивлять, как человек, который не боится, что над ним э, кто-то начнет смеяться, неправильно Или поймет. Крутить пальцем. Обычно э, э -э, а его не вышло, если думать, то точно ничего не выйдет. Мы сделали офис-трансформер. Потому что я подумал, что офисы пустуют после шести вечера. Офисы пустуют в выходные. И если у меня есть крутое помещение в центре, как в общежитии, да, то да. есть тот чья хата, тот король вечеринки. Здесь зал на 250 человек, мы собираем его за 30 минут. То есть, когда здесь в 6 вечера заканчивается в рабочая встреча, в семь вечера мы можем здесь уже делать ивент. Мы верим, что в мире есть люди, которые его создают. Приходит новый клиент, здесь садится. И потом пошел уже какой-то кусочек шоу рила Вау! Добро пожаловать! Хрена тебе это все нужно? Это очень все дорого. Получаешь ли ты от этого клиентов? Кроме того, что мы получаем от этого клиентов, кроме того, что это нам дает огромное количество связей, мы получаем здесь самое важное – вдохновение. Потому что я строю завод по производству творческих решений. И есть моя любимая американская пословица – «Клади свои деньги туда, куда ты кладешь свой язык». И не было ни одного человека, который бы сюда пришел из разных стран мира, сказал «Да, ну как-то у вас тут как-то так» не очень-то не очень, не очень -то интересно. И мне кажется, что как раз э, логика современного времени, она не про то, чтобы строить на века, а про то, чтобы создавать мобильные пространства. В общем, не знаю, как так получилось. Я выступаю последним. В зале практически никого не осталось. Я даже не знаю, перед кем я буду выступать. Но так или иначе, хочется сказать единственную фразу. Это Киев. Трансформатор. Для чего нужен брендинг и как вот поменять к нему отношение, чтобы все поняли, что это важно? Бренд — это бизнес-инструмент. И это нематериальный актив. То есть с точки зрения бизнеса, бренд — это что-то, что может быть продано. Что продается? Продается будущий денежный поток. Бренд — это ответ на простой вопрос. Чем вы отличаетесь? И почему за вас нужно заплатить чуть-чуть больше? Или почему нужно выбрать именно вас, если есть какие-то другие подробные? Это та идея, чем вы будете отличаться? И когда у владельца появляется этот критерий, его жизнь становится намного проще. Тогда бренд становится инструментом привлечения талантов, бренд становится инструментом мотивации сотрудников, бренд становится, главное, инструментом инноваций. Потому что вам нужно придумать что-то, чего нет у других. – Как вот людям, у которых нет творчества, например, нет творческого потенциала или творческой жилки, участвовать вот в этом во всем? – Когда люди говорят о творчестве, люди, которые не занимаются творчеством, они очень часто говорят о вдохновении. Когда у творчества говорят люди, которые на этом зарабатывают, так как я, то они говорят о дисциплине, технологии и диктатуре. Потому что кто-то должен принять финальное решение, ты как, как должна быть построена технология. Здесь сконцентрирован дизайн, отдельная большая дисциплина. У нас порядка 15 дизайнеров. Они пьют виски, да, да Они пьют виски, слушают музыку прямо на работе. Да и... ладно, это ты делал Останкина? Ну да. Колбаса Останкина, это же наша российская компания. Да. В России мы делали из, из самых известных проектов их было два. Один это действительно Останкинский мясокомбинат и ДДТ, группа ДДТ. Это было невероятно. А что вы делали для них? Видеодекорации. А. Мы, делали, мы же творческая компания. Самый масштабный проект группы за последние 10 лет. Иначе. Расскажи, от какой суммы работает ваше агентство? Если говорить о проектах, то мы их делим на два формата. Точечные, креативные проекты, когда пред с одной задачей. И большие, интегрированные. То есть, если говорить о точечных, то это какие-то десятки тысяч евро. Если говорить об интегрированных, то это сотни тысяч евро. Но интегрированный проект мог, может идти несколько лет. Может идти год, может идти несколько Скажи, лет. Скажи, пожалуйста, вот за все время работы, какой у тебя самый был дорогой проект? Самый дорогой проект, который мы делали, был проект в 2007 году. Мы сняли рекламный ролик. Это была серия из четырех роликов. И он стоил 930 тысяч евро. Это стоило только производство. Маус. Это был сок, который запускался на рынок России. Съемки проходили в Африке. Месяц и на втором ролике из четырех Вы их не научили, эту компанию купила Кока-Кола. Обалдеть! Я могу сказать, что самая большая ошибка людей, которые думают, что для того, чтобы завоевать другие рынки, нужно дать низкую цену. Низкая цена это к индусам. Для того, чтобы завоевать другие новые рынки, нужно, нужно гореть. <музык> Я не знаю, насколько этот вопрос будет уместен, да, но, насколько я знаю, что ты потерял свою супругу. Я не представляю, как каково это. Это, ну, это очень тяжелый, наверное, был момент. Расскажи, пожалуйста, как это на тебя повлияло? Ну, я могу сказать так, что вопрос, наверное, он является очень фундаментальным с точки зрения того, каким я являюсь сегодня. Потому что, когда ты молод, и когда у тебя много успеха... Я в 23 года купил красный BMW в промпакете из салона. В 23 года. То ты начинаешь считать, что ты, может быть, схватил бога за бороду. Да? То есть, и вот ты делаешь стартап, и у тебя все получается, и у тебя уже второй ребенок. И под утро тебе чек, с которым ты уже почти 10 лет, говорит, «Мне плохо, возьми, пожалуйста, ребенка». И через 15 минут его уже нет. Остановилось сердце. И ты понимаешь, что у тебя есть ребенок, которому еще нет месяца, у тебя две девочки, и ты один. Смерть, она намного прозаичнее, чем кажется. Потому что, когда об этом кто-то пишет в литературе или еще где-то, смерть и так далее. Смерть – это один выдох, после которого нет одного вдоха. И все. И человека нет. Это происходит вот так. Поэтому нужно ценить жизнь, и один из психологов, да, с которыми я говорил в тот год, сказал очень просто, что не нужно усложнять. Ты живешь один день, вот сегодня утром ты родился, когда ты проснулся, и вечером тебя не станет. То, на что нужно смотреть, как ты прожил вот этот один день, ни жизнь, ни месяц, вот сегодня ты счастлив, вот это вот твоя задача. Я понял для себя одно, что быть счастливым или быть несчастным, это просто решение, которое нужно принять. И э, людям, которые в целом, ну, вот, в целом людям вокруг, проще принять несчастного человека. Потому что на его фоне их достижение, их жизнь кажется им волшебной. Э, но я понял, что я не хочу быть несчастным. И когда заканчивался этот год, я сказал себе о том, что вот там 17 февраля в 24.00 я ставлю в этом точку. Я снял обручальное кольцо через год. Я поменял статус на Фейсбуке, потому что я весь год там было, что я женат, и я проснулся счастливым человеком, потому что началась другая жизнь, потому что жизнь продолжается, потому что ты должен идти вперед. Да, это были непростые годы, и я счастлив, что я встретил свою новую любовь. Это абсолютно там сказочная история. Мы встретились по-настоящему первый раз э -э 4 марта. 3 марта через год... Через 365 дней у нас родился сын. А -а -а. И э, сейчас у меня четверо детей, у нас большая семья. Я абсолютно счастлив в этом браке. Я вижу своих абсолютно счастливых детей. Э, и могу сказать так, что если верить в счастье и верить в любовь, все будет. Это только вопрос вашего отношения к жизни. И ничто вас не остановит. Ничто.